Итак, вы прекрасная женщина, о которой может мечтать каждый мужчина. Вы это знаете. У вас внешность, ум, накоточки, волосы, сумочка Дольче Габана, цвет машины под цвет вашей сумочки. Вы вся такая вот блестящая, отутюженная красоты неимоверной, а он, он провел с вами вечер. В кафе в ресторане или ночь и после этого пропал и даже если вы из той серии женщин которые отказываются от интимной близости после ресторана женщины говорят мужчинам не сплю за еду и правильно делают и правильно делают это женщины которые ет, сохраняют в себе достоинство и уважение Женщина должна быть разборчивой. Итак, мужчина получил свое или не получил свое, в любом случае он исчезает, не перезванивает. Что ему не понравилось? Что женщина сделала не так? Неужели он не способен оценить ее уникальность? Но нежели он не видит, насколько она хороша с собой? Что разве он думает найти себе лучше? Почему он дальше не пошел в этих отношениях? Почему он не продолжает ухаживание? Так вопрос, почему так трудно понять мужчину, что ему нужно дать, чтобы от него взять то, что нужно нам, женщинам? Лена пишет, показалась ему слишком дорогой. Ага, ага, неплохая версия. Еще, еще. В чем причина, в чем проблема? Почему мужчина исчезает? Не было борьбы, быстро досталось. Это в случае, если она допустила близость в отношениях. Правильно, Ника? Совершенно верно. А если она ему не досталась, Отказала от близости. И что, Наталья? Это причина расстаться? Наталья следующая. Я вижу, пишет женщина совершила какую-то ошибку. Мы сейчас будем перечислять ошибки. Иногда такие женщины заносчивые, холодные, мало нежности женственности. Отлично, Мэри. Отлично. Вот замечательная ошибка обозначена. Он понял, что не. пойти конкретнее, а какая она оказалась, не увидел ни женщину, за которую может пойти, не понравилось при более тесном общении, а что было за общение? Есть такой момент, но он не основной. Меня пугает другое, что вы не затрагиваете основные моменты, которые нужно в этом моменте перечислить. Первое. Кто этот мужчина? В чем его интерес к женщине? Сексуальный? Интеллектуальный? Потребительский? Что он для нее делает? Он еще ничего для нее не сделал, а она уже влюблена. То есть, она свой выбор сделала относительно мужчины. Он еще никак себя не проявил в отношениях, а она уже пытается подкупить его любовью. Есть такой момент? Мужчина намекает на секс несколько раз. Женщина его аккуратненько ему говорит, ну нет, так скажем. Это исключено, я еще плохо тебя знаю. О чем ты? После этого он пропадает. О чем говорят эти отношения? Что разонравилось? Обиделся? О чем он думает? Что был настроен только на секс. Правильно, правильно. А женщина-то думает, что я ему не понравилась по каким-то причинам. Женщина допустила близость. На следующий день он пропал. Что это было? Дальше неинтересно, правильно, получил свое, дальше ему неинтересно. Какова репутация этой женщины после этого? Неужели вы думаете, что мужчина сошелся с женщиной, да, провел с ней ночь, да, и после этого он будет думать о том, как эта женщина станет его женой? Смотрите, какой интересный момент. Очень многие мужчины, да, очень многие мужчины выбирают себе партнерш именно по сексуальности. Выбирают себе сексуальную, яркую, красивую женщину, меркантильную, которая любит подарочки. Ему с ней хорошо. Он на ней женится и после этого ожидает, что она будет ему хорошей хозяйкой и прекрасной женой. Но этого не происходит. Почему? Потому что женщина меркантильно, сексуально, у нее там непонятно, что в голове, тряпки, потребительский интерес к жизни. А мужчина чешет репу и думает, а что ж так с женой-то не повезло? Так извини меня, на, на ком женился? Называется «Куда подевалась мужская логика?» Так же и мы, женщины, выбираем, перебираем, находим себе каких-то странных, особенных, романтичных, непредсказуемых, ух, адреналин, драйв. Ночами не спим, то плачем, то ожидаем, мы становимся послушными, предсказуемыми, логичными, любящими да? и ждем от мужчины, что он станет таким же. А потом мучаемся, правильно, Наташа, а потом мучаемся. Почему? Знаете, мне нравится... Русская пословица, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Пытаясь найти логику в этой пословице. Собственно говоря, а куда волку смотреть? Он волк. Откуда у нас такие наивные ожидания, что волк перестанет смотреть в сторону леса? И последний вопрос. Зачем кормить волка? <зачем>, Зачем выбирать волка, скажем так? Но мы, женщины, такие, что мы умудряемся да, выбрать. А потом еще полюбить. Я выбрала первого мужа, чтобы с ним никогда не было скучно. И выбрала, действительно, никогда не было скучно. Вот-вот, правильно. Следующий вопрос, который я хочу поднять, это Искренние чувства в любви начинаются с романтических отношений Далее, гармоничное развитие отношений в любви. Какой правильный ответ? От чего зависит гармоничное развитие отношений в любви? От совместимости характеров. Одну, от женской мудрости, от настойчивости мужчины в отношениях, от удачного стечения обстоятельств. Женская мудрость. Молодец, Наталья. Женская мудрость ⁇ это то, что вы получаете через теорию любви. Мудрой нужно быть. Мудрой. И тогда будет гармония. Все остальное ⁇ хаос. Дальше. Мужчина любит женщину, если она